и сбылось, и каждый сам в своей печали. Когда-то были вместе, теперь уже мы брось, а встречи новые не мечтали. И все, ты что? И новый день начать Оставить все печали прошлого. прошло Сегодня все свершится Вернется время спять Теперь я буду осторожен Хотя пора бывает Ах, не кто-то вдруг И я уже не замечаю Что ты уже другая другу своих подруг И ты уже совсем А мне не помнишь